Господин вы все время играете по-маленькому? А с какой радостью мне играть по-круппу? только не надо приведняться. У вас с какой радостью! Когда он людям меч его они идут к вам в ломбард и несут, что попало. Я вас умоляю, же да, да, То, что мне сейчас несут, стыдно показать серьезного человека. Я уже забыл, как выглядит золотой портсигар с монограммой. Вам легко говорить. Когда такой урожай пшеницы и у вас зерна на миллион. И шестого. Когда в денег. хороший урожай, насколько у нас плохой извините я в Праге. Господа, да. Господа, Господа, и дамы, я имею приветствовать всех от имени лица Революционного Черноморского флора. Мне кто-нибудь скажет, это налет? Прошу немного помолчать. Иначе, мне придется сделать что-то такое, за что потом всем будет неудобно. Это не налет. Может быть, это похоже на налет, но это совсем другое дело. Так что я предлагаю добровольно пожертвовать на нужды трудящихся и революции. Сейчас товарищи пройдутся и соберут то, чем богат. Господа! Только что чтобы не было никакого беспорядка, я вас умоляю, сохранять спокойствие и революционную сознательность. коничку мне налью? Коньячку, где? снимайте. Она не снимается. Пиндос, тут у человека печатика не снимается. Помоги ему. Не надо, не надо. Помогать я сам. Яша, они давно стали матросов. Ваш папа знает, чем вы тут занимаетесь? Зачем ему знать за такие глупости? Давайте ваш бумажник. Ради бога, не говорите папе, а то, он переживать будет. Благодарю за внимание, господа и там. Сохраняйте революционную сознательность и не рыбайтесь минут здесь. Айди!